Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет И сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Vaparese под названием Bar Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке На лицевой панели есть название компании, название самого девайса Через окошко мы видим опять же под систему. Также есть пиктограмма о четырех плюсах этого девайса Ну а с обратной стороны все как всегда технические характеристики и комплектация Внутри коробки нас встретит мод запасной картридж на 1,2 Ом, кабель USB Type-C и немного полезной литературы. Корпус мода выполнен из металла и пластика. Он небольшой, высоту всего лишь 110 миллиметров. Стороны его по 13 миллиметров, то есть это как бы вытянутый квадратик. На моде имеется всего два светодиода. Один работает во время затяжки, а второй является индикатором заряда аккумулятора. На корпусе мода также есть название компании и название самого девайса и есть логотип компании. В верхней части устройства расположился картридж. Картридж обладает объемом в 1,2 миллилитра. Сопротивление на испарителе 1,2 Ома. Испаритель несъемный. На одной из боковых граней находится отверстие заправки. Также стоит заметить, что в этом устройстве есть регулировка обдува. Осуществляется она при помощи поворота картриджа. Внутри этого девайса спрятался довольно большой аккумулятор объемом 350 мАч. Заряжается он посредством USB Type-C. За это отдельный лайк компании Vaporese. Функционала здесь никакого нет. Напряжение на картридж подается посредством затяжки. Максимальная мощность данного устройства 13 Вт. В заключение я хочу сказать, что это... Прикольный девайс, он подойдет всем Начинающим, парильщикам со стажем Полностью всем Он очень классно передает никотин В нем действительно есть вкус В нем круто реализована система обдува То есть на самом деле он меняется От более-менее свободного до тугого Также девайс довольно необычно лежит в руке И обладает такой легкостью Но и одновременно приятной тяжестью Очень сложно описать это ощущение Но лежит в руке очень комфортно И подойдет как девушкам, так и мужчинам Так что за это также можно поставить плюс Стоит отметить, что в нем есть есть из b как я говорил раньше, и это очень круто, когда производители переходят на такие современные разъемы. Также я рекомендую заправлять в этот девайс жидкость с отношением глицерина не более 50%, ну ладно, 60 максимум процентов, и желательно заправлять сюда никотиновую жидкость или жидкость с солевым никотином, поскольку пара здесь мало, и накуриваться от тройки вы вряд ли сможете. Спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Глеб, и сигарет нет. До встречи на нашем канале!